Уинстон обвел взглядом запущенную комнатушку над лавкой мистера Чарингтона. Широченная с голым валиком кровать возле окна была застлана драными одеялами. На каминной доске тикали старинные часы с 12-часовым циферблатом. В темном углу на раздвижном столе поблескала стеклянная пресс-папье, которую он принес сюда в прошлый раз. В камине стояла помятая керосинка, кастрюля и две чашки. Все это было выдано мистером Чаррингтоном.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 Когда ее рот освобождался от прищепок, она запевала сильным контр -альто. Давно уж нет мечтаний сердцу милых, они пришли как первый день весны, но позабыть я и теперь не в силах тем голосом навеянные сны. Последние недели весь Лондон был помешан на этой песне. Их в бесчисленном множестве выпускала для пролов особая секция музыкального отдела. Слова сочинялись вообще без участия человека на аппарате под названием Версификатор. Но женщина пела так мелодично, что эта страшная дребедень почти радовала слух. Уинстон слышал и ее песню, и шарканье туфель по каменным плитам, и детские выкрики на улице, и отдаленный гул транспорта. Но при всем при этом в комнате стояла удивительная тишина: тут не было телекрана. Безрассудство, безрассудство! снова подумал он.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 Сперва он ужасно рассердился, теперь, через месяц после их знакомства, его тянуло к Джулии совсем по-другому. Тогда настоящей чувственности в этом было мало. Их первое любовное свидание было простым волевым поступком, но после этого все изменилось. Запах ее волос, вкус губ, ощущение ее кожи будто поселились в нем или даже пропитали весь воздух вокруг. Она стала физической необходимостью.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 Так и знала. Можешь отнести его туда, откуда взял. Он не понадобится. Смотри. Она встала на колени, раскрыла сумку и вывалила лежащие сверху гаечные ключи и отвертку. Под ними были спрятаны аккуратные бумажные пакеты. В первом, которое она протянула Уинстону, было что-то странное, но как будто знакомое на ощупь. Тяжелое вещество поддавалось под пальцами, как песок. Это, это сахар?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 Поверила ранним детством, хотя и теперь случалось этот запах слышать, то в проулке им потянет до того, как захлопнется дверь, то таинственно расплывается он вдруг в уличной толпе и тут же рассосется. Кофе, пробормотал он, настоящий кофе. Кофе для внутренней партии, целый килограмм. Где-то столько всего достало. Продукты для внутренней партии, у этих сволочей есть все на свете.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 лопов, наверное, тьма, но какая разница, — сказала Джулия. Двуспальную кровать можно было увидеть только в домах у Пролов. Уинстон спал на похожей в детстве. Джулия, сколько помнила, не лежала на такой ни разу. После они ненадолго уснули. Когда Уинстон проснулся, стрелки часов подбирались к девяти. Он не шевелился, Джулия спала у него на руке.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 У тебя в доме во сколько выключают свет? В 23.30, а в общежитии 23. Но возвращаться нужно раньше. Ах ты, пошла гадина! Она свесилась с кровати, схватила с пола туфлю и, размахнувшись, по-мальчишески швырнула в угол, как тогда на двух ненависти словарем в Голдстейна. Что там такое? С удивлением спросил он. Крыса! Из панели тварь морду высунула, Нара у нее там, но я ее хорошо пугнула. «Крысы!» – прошептал Уинстон. «В этой комнате?» «Да их полно!» – равнодушно ответила Джулия и снова легла. «В некоторых районах кишмяк кишит. А ты знаешь, что они нападают на детей?» «Нападают. Кое-где женщины на минуту не могут оставить грудного. Бояться надо старых, коричневых. А самое противное, что эти твари... Перестань!» Уинстон крепко зажмурил глаза. «Миленький, ты прям побледнел. Что с тобой?»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 Не волнуйся, милый, мы этих тварей сюда не пустим. Перед уходом заткну дыру тряпкой, а в следующий раз принесу штукатурку. Забьем как следует. Черный миг паники почти выветрился из головы. Слегка устудившись, Уинстон сел к изголовью. Джулия слезла с кровати, надела комбинезон, сварила кофе. Аромат из кастрюли был до того силен и соблазнителен, что они закрыли окно. Почует кто-нибудь из двора и станет любопытствовать. Самым приятным в кофе был даже не вкус, а шелковистость, на языке, которую придавал сахар. Ощущение почти забытое за многие годы питья с сахарином. Джулия, засунув одну руку в карман, а в другой, держа бутерброд с джемом, бродила по комнате, безразлично скользя взглядом по книжной полке. Объясняла, как лучше всего починить раздвижной стол. Подала в кресло, проверить, удобно ли. весело и снисходительно разглядывала 12-часовой циферблат. Принесла на кровать поближе к свету стеклянное пресс-папье.